Еще вспоминается вечно засранный голубями памятник Пушкину. Вот стоит великий поэт, выпрямив гордо спину. Рука его приложена к груди, глаза устремлены вдаль, а на голове у этого поэта сидит наглая птица, и совершенно бесстыдно серить себе прямо под ноги. Хотел ли поэт Пушкин себе такой судьбы? Очень сомнительно. Наоборот, он совершенно замечательно описал свои отношения ко всему этому делу. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он, главой непокорной Александрийского столпа, и долго буду тем любезен я народу, что чувство доброй я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Велению Божию уму забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Но глупцы поэтов никогда не слушали. И ничего с этим поделать невозможно. Я когда был на Ваганьковском кладбище, и увидел скульптуру на могиле Высоцкого, то естественно сразу вспомнил слова из его великой песни. Сам сдернули, как я обужен. Нате смерти, неужели такое вам нужен после смерти. Этими своими стихами Владимир Семёнович оставил совершенно подробнейшее описание, что сделать с его образом после смерти, и чего бы он не хотел, чтобы с ним делали. По сути это было совершенно ясное завещание, которое люди также совершенно естественно полностью проигнорировали. Ну а что поделаешь, великий человек однажды возникнув, потом уже не принадлежит самому себе, ему поставят бездарные памятники, про него снимут пошлые фильмы, и хорошо еще, если его кости не будут постоянно выкапывать, перебирать и переносить с места на место. А так, лучший памятник Пушки, но это его стихи, лучший памятник Высоцкому – это его песни. И еще замечательный яркий образ Глеба Жеглова, которого он создал в сериале Место встречи изменить нельзя. Вот это и есть настоящие памятники, и мы же не смотрели как он поет, мы обычно только слушали, поэтому памятники Высоцкому с гитарой в руках, с гитарой за спиной, ну с моей точки зрения в этом вообще нет никакого смысла.